Вален, я щас, наверно, унизил. И ногу поймать, конечно, это будет дорого стоя, но дорогого. я думаю, нет, наверное. Конечно. Да, чё там, на а, B4? B4 и на B4, да. да, самое главное, на 6 не уходить. По-моему, B3 по можно пойти. B5, по-моему, Или B5. B5, вроде, да, B5. И чё там? Сейчас B3. B5, B5, и тут... B3, B3 или C2. Или C2. Фу. Не C2, или... Не, а как-то бураж есть, она подходит просто пойти так, да? так, так, Не, на 6 слабо, слабо зря. Ну, не, ну, пока нас уже, не знаешь, знаешь тут, тут? что-то. Я? Да. Да. Нет. Ха, Нет. Ну блин, зря, зря тут. Может быть, да. тут? блин, я е... Помню, е... не знаю, ты... 4 можешь, или там 20. он сразу выиграет? Ну, давай, с А что меня ну, 3, говоришь, он 4, а 4. он уже 7 правильно пошел, мы ну, не знаем, Может, кстати, неправильно. А нету уже просто... F4? Тут у нас появляются всегда какие-нибудь. О, связки. подожди, а B3 нету? B3, просто. Я сейчас... Блин, не знаю, времени мало. А... Ходил а... уже куда-нибудь просто. Да, блин, нас плевать сюда. Блин. Куда? Проряжает. Куда тебе больше нравится, да? Вот так вот, блин, вот значит, так. пассивно совсем. Держимся. Сейчас все по меняется. ой, все, блин. Нет, это, это плохо, да. Это плохо. Блин, точняк там. -то. Я думаю, уже да, да ладно, тут засправ. Понадеюсь, это уже тут. Не, вот B3 Извинение. ты зря пошел, B3 там. Да, да с... наверное, да. да. Сейчас покажет, как играть. Не, может, потом вместо Б3 Подожди, по подожди, на, на как-то запутать его, иди. да, B5. также запутаем. Как согласен, ничего. Хотя бы на партии. Стоп, стоп. Так, а бы 6 ладно. Так, так, как он играет давайте просто. Ну, давай посмотрим. программ 5 да. Предложит. Проиграем, хоть покажет вариант. Ну, да, Нет, да, тут да. у нас э, поприятнее позиция анализировала то Цыман. А кто то что что такое анализировал. По-моему, цинман с Валюком, не Валюк Цыман, я матч анализировал. Все так, анализировали, а. никто ничего не помнит. Тут, по-моему, можно. СБ6. 6 по-моему. Да. И так, B5 вот сейчас уже, наверное, бы 5 можно. Ну, B5 да. ну, сейчас f 5 Так, тут аккуратно. Точно f 5 Может быть Басемя? Подумай, подумай, может быть Блин, B7 B7 нет, там как-то. Он не дощетили 4, 4 меняется, что ага. начнет давить. Давай давить. Угу. Да, время терять мог. Тут вот, кстати, точная позиция, может быть b7. А, а тут же он играть. тоже E 4 меняется. Тут ED4 было, ну, нет. Ну, там... go, нет. Ну, вот у тебя будет лишний ход аж 7, еже на b8 нормально стоит, по-моему. Так не, а как он же цд 2 пойдет и бц 5 поменяется, там. Тут он может в его просто. пользу сойтись, видишь. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Пофиг. Так. Вот да, вот такой план, и типа. Сейчас А 6 еще под. Ой, это в смысле H3. Ваня, ты давай лучше за нас полный <laughs> Мне ну, не нравится как позиция тоже а же 7 надо ну, а же 7, так может b6 может b6 а будет. так ев 4 нету что -то, что ев 4 надо наверное потому что иначе он вообще задает не он там в любки зайдет выиграет жев 6 а ну, ну да ну тут же... сейчас будет до 5 такой ход 5. будет да только остается ну там все равно наверное опять до 3 пойдет ну давай до 5 нормально держимся а так, даже ничего себе. сомнения, Так. О! Попался! Вот так Красавчик! Давай, додави, две секунды, верим. Ай-яй, куда ходить? ЕД-6, сразу уходи. А, подожди. на F5 особенно, да. Так. ЕД-6. Так, а если отдал... А! Нельзя, победа! Нельзя, все, нельзя. победа! Дошел? Да, победу, победа, точно. Сюда и сюда. И, ну... Да, и шашку сейчас. Сюда. Отдал шашку и D5 Касавчик, блин. Победили до Я уже запаниковал тут. Это Поймали. Это, да. Белугу на обед. Неплохо. Вот это... А а Трофей. С икрой ну, или так? без? Ладно, сейчас посмотрим, с икрой или без. Косички о, мой любимая. А, у тебя любимая, да? Я это, ты это тоже знаешь, что, да. Я косяки, да, вас ну не да, очень ты, люблю. ты это Ты все знаешь, даже три месяца. А меня просто так уйдем, просто, просто так, да, три. Да, да, да, да, да. Будем ловить на глупые ушки угу. да, Там да. можно запутаться в один шоудин, реально. Сейчас, ладно. Он, наверное, знает, по-любому. По -любому да, знает, знает. Да, Кстати, да, вот эта позиция, не вот не этот вариант, да как бы в энциклопедии Высоцкого не разобран. Интересно. Хотя, я думаю, там все разобрано. Ну-ка, давай, я тоже поучусь, смотри. Смотри, кстати, задумался. задумался. Подожди, что такое? У меня вылетел Гамблер. Тут Афи-3 а, или как тут играется Льдэй-3? Сейчас, по Не спугни, кто издумает. Так, так, по-моему, Афи-3. Так, Афи-3, да. Ну, ну, не больше. спугни, Иваня! Да, да я помню да, этот да. вариант тоже. Че не спугни-то нормально все. Так, и на E D6, что? Если, если cd 6 меняется, то мы играем, типа. Как там? Где-то H7, помнишь, что вот есть? Прикольно, На, cd 6 по-моему, Буэль, E 4 да? да? Значит, я отключился, там, слышал. На cd 6 по-моему, EF4, да? EF4, на B5, SG7. А, сюда. А, а тут А2 полна. А Б2 а, нет, да, а, тут АБ2 просто Да, да, да, тут b 2 Если меняется, а, стар да. ходит. Так. Уже А4 же нет или что делать? Или Е4. Так что то сейчас? Такого Отворцы. хода не не помню. А туда так. Туда мин, да, сейчас да. нападение там. <свят> что я знаю? А как играть тут не понимаю. Так. Ну b 5 поменялся, это Б4, да. И на ЕД-4, e, да, здесь, по-моему? Ой, блин, я случайно пошел так. Ну, ладно, нормально уж. Так, так, так, так, так. Что, сюда. меняться надо? Блин, так, так, так. fg 3 вроде так. надо. А. Так, g 4 угу. Назад махнул. Так. Держимся. Так, сюда или режим. подожди, или Е-4. Так. Так, да, сейчас выиграем. Уверен? Андрей 7 хочет а сделать. Ну, подум, ну, Ф-3 шкал. Ну, у него, наверное, ему CD4, yeah. наверное, надо играть, да? CD6, наверное. Так, я уже ну, потерял ладно. нить. Так, так. так Через так, E5 пробегаю, так, да, единственная ничья, наверное, какая-то. Подожди, ничья. еще подавим. Ну, понятно, что подавим. А на наш 4 нельзя? Блин, как? Э, какая ничья, начало. Блин, начало, ладно. Да, это. Ничья, ничья. Ничья, ничья, да. Ну я что-то в конце запаниковал снова, там что-то, блин, запутаться можно, забилось было. Ну, давай, приятная позиция. Там последняя позиция, лучшим цветом. Ну, наверное, как-то сюда, наверное, как-то. А, ты так хочешь? 24, F, 5 поменяться. Можно тоже так. Еф-6, Еф-6, назад махнемся, и хорошая позиция. Так. Всяк mm перлима -hmm. — У вас миллионный мой кумир. — G6, да, G6. — Чё всё. говоришь? — Ты там песня просто, аксимировала. — Ты знаешь тут вариант? — Ну тут известно, конечно. — У нас выиграем. — Да нет, мне кажется, он все знает тут. — Вот это... — Сыграй с ним вот это, да, вот это сыграй с ним. — Ну я знаю, это любого... Что вариант тут, тут более сна. Что нечаянно? Сейчас подавим. Или шансы есть еще подавить? Не Ну не А G5 может быть? Теоретически, да. Так. А он ну, тут сейчас ничего. просто а, не B5 и все. Ну, не щас, дошковым, это отличный рецепт. Ну да, да. Круто. Первую, блин, обидно проиграл. Первую вот. Я уже забыл, что там было. Там что-то MS-дебюды. <с> а, Батрик да. я пошел. я да, там поделал, нам поделал. Подожди, что-то задумался. Подожди, может, еще подаем. Ладно. Обострит. Сейчас день, да. Белыми на победу. Ну да, ничего. <связывая> ну и неплохо, и неплохо.